Ты слышишь, ты слышишь, как сердце стучится, стучится По окнам, по окнам По крыше, как дожди, Твой нерв на исходе, Последняя капля, Последний луч света. Последний стук сердца Ты видишь, ты видишь Умирает в огне преисподний Сиреневый мальчик Он сильно напуган, подавлен Он пишет картину Собственной крови. Своими слезами и просит прощения. Стукнул окошко, хвостом своим пролетая Над домом яркой кометой, рассекающей вечности Темное небо, ты выйдешь из кухни В сицевом платье, чтобы последний раз повидаться И попрощаться, я буду любить тебя вечно.